Я приветствую наших зрителей, студии Дмитрий Селивончик. И сегодня я открываю второй день 10-го форума «Свободной России». Uh, у нас вчера была большая и насыщенная программа. С ней вы можете uh, ознакомиться в записи. Uh, сегодня же также мы продолжаем в формате онлайн-трансляции. Uh, напомню, что более 600 человек зарегистрировалось uh, на форум и... Uh, и продолжает нас смотреть, в рамках этой программы пройдет несколько панелей. Мы начнем с круглого стола регионалистов, контуры нового федеративного договора в постпутинской России. Но перед тем, как мы начнем, поступило предложение, мы решили его поддержать, почтить минуты молчания память одного из постоянных участников форума Константина Ершова. Также хочу напомнить нашим зрителям, что по окончанию всех основных панелей зарегистрированные участники смогут посмотреть фильм в рамках фестиваля Art Dog Fest. А я, наверное, без лишних слов передам, передам слово ведущему следующей панели Вадиму Штепе. Так, включаемся, да, нас слышно, да, Дмитрий? Да, да, вас слышно. Угу. Очень хорошо. Так, уважаемые зрители, меня зовут Вадим Штепа, я главный редактор портала Регион эксперт, и мы начинаем наш второй круглый стол регионалистов на форуме Свободной России. Первый наш круглый стол мы провели на прошлом, девятом форуме. Он назывался ⁇ возможно ли возродить федерализм в России? ⁇ Но теперь мы попытаемся как-то более конкретно подойти к вопросу и э, поставить тему так, контуры нового федеративного договора постпутинской России. На прошлом форуме э, все участники договорились, э, сошлись в том, что новый э, федеративный договор нужен, э, но понятно, что э, нынешняя Россия, конечно, к нему э, совершенно не располагает. То есть ситуация в нынешней стране совершенно нереформируемая. Вот недавно был в Великом Новгороде разогнан земский съезд, куда съехались муниципальные депутаты из более чем 30 регионов. То есть понятно, что в нынешней системе говорить о каком-то федерализме просто невозможно. Поэтому мы попытаемся набросать какие-то устраивающие участников нашей дискуссии контуры будущего федеративного договора. Ну, я скажу еще буквально несколько предварительных слов, а потом передам слово нашим участникам. Напомню, что вообще постсоветская Россия начиналась с такого забытого ныне документа, как федеративный договор в 1992 году, но впоследствии он был скомкан, и сейчас... Вот господин Кириенко, деятель президентской администрации, заявляет, что Россия построена не по договорному типу. То есть получается, что слово «федерация» оно осталось только на бумаге. Понятно, что в нынешней ситуации говорить о том, что могут произойти какие-то перемены, ну, конечно, хотелось бы, но это маловероятно. Вот, например, в нынешнем сентябре, в этом едином дне голосования, будет, помимо выборов в Госдуму, будут избираться еще 39 региональных парламентов. Казалось бы, неплохая возможность для федералистов заявиться, но поскольку в России запрещены все региональные политические партии, то, естественно, что региональные гражданские сообщества никак не смогут поучаствовать в этих выборах. Поэтому мы вот обсудим с нашими участниками какие-то возможные позитивные перспективы. Хотел бы еще вот такой момент добавить. Федерация – это прежде всего договор регионов между собой. И вот этого, естественно, этого не учитывают ни власть, ни вот некоторые круги российской оппозиции. Для власти понятно, да? для власти все регионалисты, они типа хотят развалить Россию. Да? На, на самом деле мы говорим о необходимости договорных отношений регионов между собой. Но проблема в том, что для имперской власти сама постановка вопроса о договорности регионов между собой, это для них уже и означает развал страны, потому что они привыкли мыслить только о таким имперско-централистском дискурсе. А для некоторых кругов российской оппозиции, к сожалению, вот тот же имперско-централистский дискусс тоже у них сохраняется. Вот, и в их рассуждениях о прекрасной России будущего они ее тоже воспринимают как такой централизованный, унитарный феномен. Тогда как необходимо рассуждать о том, вот, как ставить вопросы регионалисты. То есть о том, что структурно представляет собой Россия, и э, из чего она состоит, и как, договор... как регионы будут э, договариваться между собой. Вот э, я надеюсь, мы это и обсудим сегодня. Я хотел бы э, представить э, наших участников. Э, так, э, ну, э, начнем с, по праву старшинства и опыта с... Алексея Петровича Маманникова – это бывший политзаключенный, затем депутат первого избранного Совета Федерации. Далее у нас участвует Андрюс Альманис, писатель, публицист, президент Института регионов России. Этот институт создан в Литве. Далее Руслан Габасов, общественный деятель, один из основателей ныне запрещенной общественной организации Башкорт Башкортостан, Павел Лузин, политолог из Перми, Павел Мизерин, представитель движения Свободная Ингрия, Ленар Мифтахов, член Центрального комитета Федеративной партии от Татарстана, и Вадим Сидоров, координатор платформы самоопределения народов России. Ну, как я и. Уже представил, вот я думаю, что, может быть, мы первое слово дадим действительно по опыту, по принципу опыта и старшинства Алексею Петровичу Монаникову. Надеемся, вот он с его опытом и членом Совета Федерации расскажет о том, как он видит возможные будущие перспективы федерализма в России. Алексей Петрович, пожалуйста. Спасибо, Вадим. Добрый день всем. Мы живем в достаточно интересное время. Вот буквально неделю назад безумный наш Султан заявил, что готов выбить зубы всем, кто пожелает отделить Сибирь от России. Я посмотрел в историю, в общем, я в нее всегда вглядывался. И за последние 150 лет никакой иноземец не пытался отделить Сибирь от России. Об отделении Сибири от России 150 лет назад говорили сибирские областники, их лидеры Ядвинцев и Потамин. Ну и некоторые их последователи в годы после, 19 -го и начала 20-го века. Или, скажем, у меня на выборах 90-го года первым пунктом моей программы стояла хозяйственная самостоятельность Сибири. Но все тогда понимали, что это эвфемизм политической независимости – по аналогии с тем, что говорили народные фронты балтийских стран в то время. И за этот первый пункт, ну то есть дальше программа может никто и не читал, но за первый пункт проголосовали 286 тысяч из миллиона новосибирских избирателей, то есть треть избирателей поддерживала самостоятельность Сибири. И вот этой третьи и в ну понятно, что сейчас процент может быть меньше. Бой барабанов имперских, под звон «Литару победобезия», возможно, процент тех, кто поддерживает самостоятельность сибирских регионов, уменьшится. Но, тем не менее, это все-таки те люди, которые в Сибири живут, а не кто-то со стороны. В отличие от профессора Соловья, который предсказывает каждую неделю предстоящую смерть нашего диктатора, я на это не очень рассчитываю, а самое главное, что в отличие от многих, нет, как от Славля, я не надеюсь на то, что после смерти Путина или какого-то иного отстранения от власти вся эта политическая, паразитическая силовая группировка, которая держит власть, будет проводить какую-либо откипель или какую-то перестройку. Поэтому у нас в запасе достаточно времени, нет куда без добра, может быть, не один десяток лет, чтобы разработать спонсоры будущего федеративного договора. Мы даже не знаем сейчас, какую карту региона нам оставит этот режим, с чем мы будем иметь дело. Но главное, что требуется, чтобы будущий федеративный договор был избавлен от тех коренных недостатков, которыми обладал договор федеративный 92 -го года. У меня где-то до сих пор валяется эта штучка. Письменное золотом приглашение на церемонию подписания по следующему банкету. Но я туда так и не пошел. В основном как раз потому, что этот федеративный договор представлялся мне и нечестным, в какой-то степени мошенническим, в какой-то степени эффективным. Можно говорить о большом федеративном договоре, Тогда подписывались минимум три документа, федеративный договор между национальными республиками, которые уже к тому времени провели выборы своих президентов, которые выступили со своими декларациями независимости. И еще две категории договоров, которые назывались договор о разграничении полномочий между правами и областями и между автономными округами и автономными областями. То есть такая явная асимметричность, конечно, не пошла на пользу этому договору. В этом договоре, во всех трех составляющих этого договора, присутствовал главный контрагент, которого там совершенно не должно быть, который назывался Российская Федерация. То есть со всеми этими субъектами подписывал договор Российская Федерация. Самая страшная вещь, которая там была, в этом договоре, мне кажется, то есть в принципе, в федерациях, конфедерациях, во многих этих договорах такого положения нет. Но для России... Положение самое важное – возможность выхода. То есть там нигде ни в одном из трех договоров не говорилось о том, как участник договора может из договора выйти. Система не говорит. Ты вошел и никогда оттуда не выйдешь. Мошеннический характер этого договора проявился практически сразу, быстро, во всяком случае. В декабре 1990 года с принятием Конституции был разорван протокол, дополнительный протокол к малому федеративному договору, который исключали Национальной республики между собой и с Российской Федерацией. В этом протоколе говорилось о том, что в будущей палате национальности, видимо, Совет Федерации, тогда не было названия, не было Конституции соответствующей. Половина мест должна принадлежать Национальному республику, как это было в Совете национальности в советское время. И вот в декабре был образован новый Совет Федерации, без соблюдения. Я не сторонник вот такого асимметричного представления регионов, но это было записано в договоре. Это было записано в договоре, и это было тут же выброшено в корзину. Совет Федерации не только не представляет регионы и национальной республики, теперь он стал уже ну, таким ярко выраженным отстойником для ветеранов КГБ. С краями и областями подписание договора носило фиктивный характер, потому что с кем подписывался договор? В отличие от национальных республик, в которых выборы прошли, в которых были свои декларации о независимости, подобных документов не принимали ни края, ни области, а управляли в марте 92 -го года краями и областями, назначенные Ельцным губернатором. Люди очень разные, там, начиная от Бориса Немцова в Нижнем Новгороде, заканчивая мухой, кондомом-консерватором в Новосибирской области между ними огромное скупище тех, кто проявил себя как махровый коррупционер в истории этих регионов, но все эти люди были в непосредственной зависимости должностной от Ельцина, и они подписывали с Ельцином, из Российской Федерации договор от имени населения этих регионов. Это, конечно, никуда не годится. Поэтому, если мы говорим о контурах будущего договора, будущий договор должен начинаться с первого, с права на сецессию. Причем для тех, кто еще не подписал договор, как тогда не подписали Чечня и Татарстан, право на сецессию должно быть безусловно. Не хочу, не подписываю, живу сам. Для тех, кто договор подписывает, в договоре должно быть положение о условной сецессии, то есть на каких условиях субъект может покинуть договор. Нормальные договора так и составляются. Ну, то есть мы можем уже видеть, допустим, в таком может федеративном договоре участвовать Руссия нынешняя, называемая сейчас Калининградская область, ну, понятно, что это часть Европейского Союза, естественно, совершенно, Ей уже в Руссии не до контактов федеративных, конфедеративных Российской Федерацией. То же самое может быть с любыми окраинными территориями. Взять Сахалин, если Курильские острова по международному праву отходят к Японии, то и Сахалин может вступить в ассоциацию с Японией. Там, кстати, все очень тяжело, последние 30 лет население сократилось в полтора раза. Осталось там полмиллиона человек. Вот это очень важно. Важно, чтобы в договоре не было никакого федерального центра, который присутствовал под именем Российской Федерации, договор 1992 -го года. Участники договора должны быть равноправны, суверенны. То есть договор должен быть полностью симметричен. И представители субъектов должны быть правомочными, Их должны уполномочить голосованием, референдумом. То есть референдум, не обязательно а обязательно, чтобы те люди, которые баллотировались, допустим, в региональный парламент, заявляли о намерении либо добиться независимости для региона, либо заключить на тех и тех условиях федеративный или конфедеративный договор. Вот, по-моему, это основные вещи. Все остальное как раз тема для переговоров, о чем договорятся регионы. А это вот те условия, без которых здоровый федеративный договор и здоровая Россия не могут состояться. Поскольку трудно представить какой-нибудь из регионов, заинтересованных в содержании военные базы к миниям в Сирии. Точно так же трудно представить какой-то из российских регионов, заинтересованный в том, чтобы вести войну с Украиной. Все это нужно только имперскому центру. И вот этот центр регионы своим договором должны держить такой возможности навсегда. Спасибо большое, Алексей Петрович. Я бы хотел... Второе слово. Да, хочу напомнить участникам, постарайтесь, пожалуйста, выдерживать регламент, 5 минут, потому что нас много. Я хочу предоставить слово Руслану Габасову из Башкортостана, один из основателей, напомню, ныне запрещенной общественной организации «Башкорт». И вот сразу, может быть, задать такой вопрос. Руслан, у вас... Такая достаточно мрачная сейчас ситуация в республике фактически получилась вот после апрельских митингов УФА на втором месте по задержаниям после Петербурга. В прошлом году известный общественный деятель Айрат Дельмухаметов, был посажен на 9 лет строгого режима. За что? Только за то, что он в своих статьях выдвигал концепцию нового федеративного договора и э, новой Башкирской республики. Что происходит э, у вас сейчас в республике? Пожалуйста, расскажите. Звук. Звук включите. Слышно меня, да? Да -да. Здравствуйте, дорогие участники форума. Спасибо за приглашение. Да, хочу сказать, что у нас в республике сегодня творятся такие мрачные времена настали. Когда пришел Ради Хабиров к власти, в очередь он заявил, что он хочет оправдать доверие президента Владимира Путина. То есть не оправдать доверие граждан республики Башкортостан а именно оправдать доверие человека, которого поставил, куда править. Поэтому сегодня такая у нас и ситуация, что официально вот, я сказал Штепа, что у нас очень много людей задерживали, мы заняли второе место после Санкт-Петербурга вот, на январских, на апрельских а, а, акциях протеста. Но Помимо этого у нас еще идет давление на общественников, неформальное такое давление, то есть когда неофициально людей избивает, вот как у нас недавно произошло с, с известным общественником Ильдаром Юмаговым. Мы просто переломали ноги среди белого дня там, возле здания полиции, там буквально в нескольких сотов метрах. И, ну вот, к счастью, вроде как говорят, что нашли одного вся месяц. Но чем это закончится, пока непонятно. То есть у нас а, вот, давление на общественников то есть то машины разбивают, вот как мне разбили, а, обливают краской, расклеивают объявления, идут какие-то давления. Ну, там настоящий террор. Вот. Айрад Димухаммедов, да, вот это ясное, хотя посадили его при... Да, вот, Хабире, его посадили, 9 лет дали за... Только за то, что человек имеет свое собственное мнение. Это абсолютно несправедливый приговор. И вообще такого приговора не должно быть. По поводу, если как бы я уже могу говорить, или будут какие-то еще вопросы? Вас не слышно, Вадим? Mm -hmm. Mm -hmm. Да -да. Я хотел бы, э, вот, может быть, такой э, вопрос задать, который ложится в тему нашего круглого стола. Вот, Как известно, а может быть многим неизвестно, что э, Башкирия была фактически единственной республикой еще в истории 1919 -го года, которая вошла в состав тогдашней РСФСР именно на договорных началах. Вот это уникальный э, такой исторический случай. Вообще вот такое республиканское, суверенное сознание в нынешнем Башкортостане еще сохранилось, присутствует, или оно все-таки властью жестко подавляется? Руслан, пожалуйста. Ну Да, Баксирская республика, республика э, вошла в состав э, РСФСР на, договоре, на договорной основе. Это первая и единственная республика, которая так состоялась. В 2017 году она была создана, в 2019 году она вошла в состав через соглашение, подписанное советской властью. А все остальные республики, напомню, были созданы декретом уже, выше, декретом от Москвы. На сегодняшний день у нас то же самое, как и в других регионах Российской Федерации. Есть сторонники федерализма, есть силы, которые стараются подавить нас. Дух свободы силен в Башкирах, в протестанцах, то есть это я говорю уже как о политической нации. То есть события на Куштау прекрасно показали то, что мы можем отстаивать свои ценности. По поводу будущего я бы хотел бы сказать вот прекрасно понимают, да, что неминуемые э, какие-то изменения в стране, они будут, когда они произойдут, э, неизвестно, все произойдет, мне кажется, так же быстро, как и произошло в 1991 году. Вот, э, действительно, мы живем в интересное время, нас очень ждут очень интересные э, события. По поводу будущего федеративного договора, я бы хотел сказать, что мы, Башкиры, э, Думаем еще, наверное, о том, что подписывали нам в очередной раз договор или нет. Потому что до этого мы подписывали три раза договор. Это было во времена Грозного Ивана. Башкиры подписывали потом закивали Ди в 2017 году и при Рахимове. И три раза эти договоры нарушались в одностороннем порядке со стороны Центра. То есть когда Центр слаб и нуждается в сильных регионах, он идет на уступки какие-то договора, э -э, обещает, когда центр становится сильным, он все эти полномочия назад забирает. То есть э -э, будем ли мы подписывать договоры, это еще вопрос. Надо как, Согласен с тем, что должны быть региональные партии, которые будут уполномочены говорить от имени э -э, тех, кто их избрал. Вот, и... Как это будет происходить, что будет дальше, То есть, это зависит от мнения жителей Республики делом национального народа. Будем подписывать, не будем подписывать. Вот. Ну, что, большое спасибо, Руслан. Я бы тогда следующее слово передал, может быть, <coughs> географически близкому от вас региону Перми, политологу Павлу Лузину. У него много интересных исследовательских работ, касающихся именно регионализма и федерализма. Пожалуйста, Павел. Да, доброе утро, коллеги, доброе утро, участники. Для начала, чтобы всем было понятно, да, я специалист по международным отношениям изначально, да, и занимаюсь очень много военно-политическими вопросами, а на регионалистику, на попытку понять внутриполитическую природу российской системы, я пришел, вышел как раз из внешнеполитического анализа, потому что внешняя политика, военная политика, да, захваты, аннексии, это все производные от внутриполитической ситуации. И поэтому, в общем-то, пытаюсь да, применить как раз исследовательский подход. Я не политик, я не активист, к пониманию того, как мы будем с вами, если будем вообще строить Россию да, в будущем. В общем, первый момент какой, очень важно всегда учитывать, что Россия... Даже при том, что да, там, как Алексей Монаник сказал, там, Калининград, Кёнигсберг, Пруссия, да, это, скорее всего, какая-то будет автономная очень часть, если вообще будет когда-то к России иметь отношение. Там какие-то периферийные территории земли, да, могут как-то поднять вопрос о собственной независимости, о сецессии. Но в целом Россия не имеет предпосылок для какой-то дезинтеграции, потому что экономика, потому что инфраструктура, потому что недоучитываемая роль крупных корпораций в, и в региональном управлении, и в целом в поддержании да, хозяйственного, общего хозяйственного механизма который в России существует, да, в поддержании рынка даже, да, общенационального. Поэтому, когда кто-то говорит об угрозе распада страны, надо такого человека подозревать в как раз в централизме. Потому что объективно никаких предпосылок нет. И они не появятся, скорее всего. Второй момент. Да? Экономика первична, потому что если у вновь учреждаемой федерации не будет много бенефициаров или круг бенефициаров не будет расширяющимся, то, в общем -то мы по итогу получим все тот же самый централизм с требованием просто перераспределить ресурс в пользу слабых, сирых и убогих. Значит, что еще важно? Важно, что в случае да, каких-то вот перемен политических да, в России у нас единомоментно появится от одного миллиона безработных. От одного до полутора-двух. Мгновенно. Потому что сразу огромное количество высовывается так называемых федеральных государственных служащих, да, высовывается несколько сотен тысяч силовиков и так далее. То есть э, надо иметь в виду, что будет вот эта вот бомба заложена да, из людей трудоспособного возраста, но которые сразу уже бенефициарами нового порядка не будут. И они не будут бенефициарами этого порядка э, какой-то Продолжительное время, там, несколько лет, которые они будут адаптироваться к этому новому порядку. То есть э, времени там, на э, какие-то региональные партии, на избрание там, губернаторов э, этими региональными партиями, там, парламентов региональных, времени не будет очень много. Потому что у вас сразу бомба это появляется из э, э, людей, которые потеряли все. И у вас, э, ведь центр ведь никуда не денется. Да, он может не участвовать. И здесь я абсолютно согласен тоже, опять же, с Алексеем монаниковым э, что ну, федеральный центр, там, какая бы власть ни была, там, в Москве, в Кремле, он не должен участвовать в подписании договора. Но так или иначе, этот субъект власти будет. Почему? Потому что, как минимум, э, есть институты, да, которые существуют и которые в значительной мере, несмотря на все там высвобождения людей э, на рынок труда, э, эти институты будут функционировать. Да. Поэтому, если слишком долго будет все это растягиваться, создание региональных партий, прения, дебаты, пермские, башкирские, екатеринбургские, там, не знаю, кюменские, это, это, это, это все будет потерянное время, потому что проблемы будут нарастать, как снежный ком. И опять же не забываем роль корпораций, да, особенно государственных корпораций. Потому что, например, там, тот же «Росатом» или «Газпром», несмотря на все свои неэффективности, они в значительной мере они гораздо более эффективны, там, чем, я не знаю, чем... Большая часть российских министерств существующих или там каких-нибудь федеральных агентств. И они будут продолжать работать. Да, это институты. И поэтому э, здесь единственный способ, который я вижу на заключение справедливого договора, это параллельные треки. Да. Один трек – это вот эти все дебаты внутри регионов о том, Партия региональная, не партия региональная, кто будет губернатором избираться, кто там мэрами будет избираться. А второй трек — это представители да, сообществ да, региональных, представители, которые пойдут в учредительное собрание и которые не будут претендовать на политическую власть после завершения работы этого учредительного собрания. То есть э, вот, вот это вот, система сдержек должна быть вот в момент э, переучреждения федерации. То есть на самом, на самом деле э, э, действительно имеет смысл рассматривать учредительное собрание, не ждать пока э, там, регионы э, придут в какое-то состояние, э, которое будет в э, ну, дееспособное состояние, которое позволит им участвовать в э, заключении э, в перезаключении федеративного договора. То есть должны быть делегаты Учительного собрания, которые это будут делать параллельно. Спасибо, Павел. Да, это интересная точка зрения, но хотя сам формат Учительного собрания, конечно, тоже вызывает вопросы. То есть будет ли он представлять адекватно все регионы, или это мы вновь получим некоторый централизованный политический институт и в итоге как бы та же самая имперская централистская система просто воспроизведется. Я хотел еще один момент заметить, что речь идет не о том, что вот вы опять этот миф немножко затронули, распада, да, речь идет не о распаде, да, что там все огородятся между собой там колючей проволокой, а речь идет именно о... Перенастройки, переучреждений самих отношений между регионами, чтобы они были прямыми и равноправными, а чтобы не всеми командовал вот один там кремлевский царь, вот о чем идет речь. Я опасаюсь немножко, что если начать все опять с учредительного собрания, то воспроизведется к сожалению та же централистская матрица. Ну хорошо, мы потом потом продолжим это еще в порядке дискуссии. Так, а следующее слово я, пожалуй, предоставил бы Андрюсу Алманису. Это гражданин Литвы, но при этом писатель, публицист и президент Института регионов России. Весной этого года в Литве был создан такой институт. Я хотел бы узнать у Андрюса, что заинтересовала гражданина Литвы в таком проекте, в создании Института регионов России. Вы полагаете, что в самой России свои собственные регионы знают плохо? Пожалуйста. Добрый день. Приятно участвовать в этом форуме. Уже не первый раз участвую на форумах Свободной России. Ну и сразу ответ на вопрос. Ни в коем случае... Ни в Литве, нигде нибудь за границами Российской Федерации никто не думает, что, что кто-то там из нее лучше знает о проблемах регионов России. Но это было бы смешно, в первую очередь. Институт создан по инициативе Вадима Штепы и также при сотрудничестве с другими регионалистами и почему он регистрирован в Литве? По двум причинам. Первая причина – это просто техническая, если можно так сказать. Ну, как будто все понимают, что в самой России, ну, скорее всего, трудно такую организацию официально зарегистрировать. И так как я живу в Литве, я являюсь гражданином Литвы, чисто по техническим причинам здесь, в Литве, было легче регистрировать институт регионов России, а вторая причина – это само, как сказать, само в Литве располагает к этому. Многие политики положительно смотрят на демократическое движение в России, какое бы оно ни было. Также регионалисты, конечно. Так вот, по этим двум причинам. Я сам имею связи с Россией. Я родился в России, конкретно на Алтае. Там жил до, до возраста 5 лет. Потом почти каждое лето наша семья поезжала на Алтай. Имеем там немало знакомых. Также в других регионах. Я сам участник Литовского сайдеса с самого начала создания этого Литовского сайта 1988 года. И еще раз повторюсь, конечно, никакого такого диктата здесь нет. Институты регионов России в первую очередь занимаются научными исследованиями и имеет уже на данный момент немало сотрудников, как в России, так и за пределами России. И мы, естественно, являемся открытыми для всех. Это, это платформа. Для сотрудничества, в первую очередь, научного. Ни в коем случае не диктат, еще третий раз повторюсь. Вот. И если спросить о конкретно жителей Литвы, знают ли они проблематику региона в России, то ну, если по сравнению с другими странами, которые подальше от России, естественно, уже по этой причине Гораздо больше знает. Еще есть немало литовцев, в которых есть связи с Россией, с отдельными регионами. Ну и более-менее эту проблематику, естественно, знают. Да, тут еще интересный вопрос. Как-то уже обсуждался. Вот. Если с такой политически-демографической точки зрения даже посмотреть, вот балтийские страны, они, казалось бы, такие достаточно небольшие, да? вот в Эстонии, например, всего 1 миллион населения, но при этом здесь свободно существуют различные политические партии, да, они конкурируют на выборах в парламент. А в России есть регионы, в которых там и 2, и 5 миллионов населения, но там люди не могут создавать... Какие-то политические партии свои региональные, да, которые бы выражали интересы их региона. Они вынуждены голосовать за вот эти федеральные партии, каждая со своим московским политбюро, и в итоге их собственного голоса, регионального голоса, как бы и не слышно нигде. Вот, пожалуй, следующее слово я хотел бы передать Ленару Мифтахову. Это такой... Общественные политические деятели из Татарстана, из Елабуги, насколько я знаю, и член Центрального комитета федеративной партии. Вот ныне создаваемые Ленар. А в чем сущностное отличие федеративной партии от ныне существующих в России партий? Вот она же тоже, скажем так, общефедеральная, но Структурно она как-то отличается от ныне существующих, да, вот, которые засели э, в Госдуме там. Единая Россия, Справедливая, КПРФ, ЛДПР, вот, и все с центры в Москве. А федеративная партия чем-то от этого отличается, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу э, поприветствовать всех участников форума э, от имени членов Федеративной партии и от э, председателя нашей партии Олега Хамутинникова передать огромный привет. Он, к сожалению, не смог лично принять участие в этом форуме. Вот. Чем отличается партия? Знаете, я вот над этим думал, кстати, и меня посетила такая мысль, что в федеративную партию пришли люди, которые не нашли себе партию по вкусу из тех, которые сейчас существуют. Вот. И не только парламентских, и не парламентских, по той или иной причине, видимо, где-то по вкусу не подошла, где-то, может быть, что-то не сложилось. Вот. А сама идея, которую федеративный.. Вы знаете, ведь даже вот так, если посмотреть.. Даже вот федерацию члены нашей партии видят по-разному. То есть у нас партия все-таки разношерстная. Ну, как и вообще, наверное, большинство партий в России. Сейчас, наверное, только левые партии, да, они там чисто заточены на какую-то идеологию. Остальные, остальные партии, они более свободны в своих взглядах, могут выражать разные точки зрения. Я вот думал, что же объединяет нашу партию, вот, членов нашей партии. И думаю, что, наверное, нас объединяет желание изменить эту страну. Понимаете? И э, быть полезными этому обществу. И, конечно же, э, это объединяется вокруг идеи федерализации, которые, к сожалению, многие члены партии видят по-разному. Но это другой вопрос. Да? У нас сейчас, по сути дела, внутри партии, наверное, две такие группировки, две платформы, вот. И я в этом не вижу ничего плохого, которые в какой-то мере конкурируют между собой, идет дискуссия, и это уже тоже неплохо. Я думаю, что я смог ответить на вопрос. Ну, э, Ленар, э, вы сказали так, что мы хотим, наша партия хочет там изменить э, ситуацию в стране. Ну, знаете, э, так может заявить любая абсолютно партия. Э, тут речь э, идет о том, как вы видите вот на, скажем так, базовых, да, на программных документах федеративной партии, как должна строиться, на ваш взгляд, будущая федерация? Это должен быть договор регионов между собой? Должны ли они быть равноправны между собой? Или это будет примерно как вот движения навального да, как они трактуют федерализм то есть это достаточно чтобы просто москва э, не все не все ресурсы не все деньги у регионов забирала и все и вот на этом их понимание федерализма заканчивается вот мне бы хотелось э, уточнить у вас вопрос о том, как вы видите федерализм. Это должен быть договорный, добровольный проект, и вот прямые связи между регионами, или это опять некий централизованный, скажем так, проект, просто немножко, скажем так, финансово перераспределенный от центра к регионам. Пожалуйста. Звук, звук. Безусловно, конечно, будущее Россия, она должна быть да, То есть регионализация России, она неизбежна. И здесь я, кстати, хотел бы заметить то, что до меня сказал господин Лузин, да? потому что многие граждане в России боятся, что регионализация приведет к развалу там, страны, еще чего-то. Россия как? Территория, как экономическая территория, она монолитна. Развалить ее невозможно. То есть какие-то куски могут отвалиться, конечно, безусловно, небольшие, незначительные, да но в целом это монолит. И как э, Павел отметил, очень важный момент, ее связывают именно экономические крупные транснациональные корпорации, которые в России работают. Вот труба идет из Сибири в Европу, и вот владельцы этой трубы сделают все, чтобы этот монолит не сломался. Понимаете? И вот эта труба, это как арматура в бетонном блоке. Понимаете? В бетонной плите. И поэтому э, вот этот монолит, он крепок. Он, он необычайно крепок. И поэтому бояться вот здесь вообще ничего не надо, проводя регионализацию. Вот даже Татарстан. Я, допустим, хотел бы обязательно, чтобы в договорах, в Конституции было написано право выхода любого региона из состава России. Не потому, что этот регион хочет выйти, просто право это должно быть, понимаете? А мы никуда не денемся. Вот Татарстан находится внутри огромной экономической территории, мы можем на восток отправлять свой товар, который здесь производим, можем на запад, нам абсолютно одинаково, потому что Э -э, дорожная система, железнодорожная, она неплохо развита, и нам выгодно производить и пулять свой товар туда-сюда. Нам границы закрывать абсолютно невыгодно, да, но чувство собственного достоинства мы хотим иметь. Понимаете? И поэтому, а вот говоря о том, отвечая на ваш вопрос о России будущего, ну, во-первых, я хотел бы отметить: да, вот у нас э -э -э, наш круглый стол называется контуры нового федеративного договоров в постпустинской России. Вот мне постпутинская Россия, она немножко так немножко затормозила, да, и я сидел и думал, а как она будет отличаться в постпустинской России от нынешней России? Она вполне возможно не будет отличаться, ведь проблема не в Путине, понимаете? И об этом в принципе и Вадим Штепа тоже как раз написал, недавно я почитал его тезисы, просто настолько они близки к тому, как я себе это все представляю. Проблема не в Путине, проблема в самой России. Проблема даже, может быть, не в России, а в определенном векторе развития, в определенном модели поведения граждан страны. Понимаете, ведь сколько не пытались эту федерализацию провести, первый раз федерализацию хотели провести в семнадцатом году. Все вроде было готово к этому, Да, но тут влезли большевики, и этих большевиков поддерживают абсолютно люди несоциалистических взглядов. Почему они их поддержали? Да потому что почувствовали, что опять имперцы идут. Да? И большевики, которые влезли, казалось бы, на достаточно привлекательных для федералистов лозунгов, в итоге обратно построили империю. Посмотрите, то есть, что только не пытались делать, как только не пытались ее модернизировать, менять Россию. Она не меняется, она обратно становится такой, какая она есть. И возникает вопрос, как поменять этот вектор, как изменить эту модель. Причем... Противники ведь все время, у них у противников этой модели, да, нормальной модели обустройства России, у них всегда один и тот же аргумент. Россия развалится. А я еще раз хочу сказать, она не может развалиться. Понимаете? Вот нельзя из Европы выпилить Фин Францию, нельзя из Европы выпилить э, Чехию. Нельзя из нее выпилить Литву, кстати, да? и Латвию, и Эстонию. Нельзя выпилить, что не пытайтесь, она будет все равно там, в Европе. Как ее сюда? Не толкай в Россию, она туда уйдет. Также и, также и Российская Федерация, это тоже состоявшаяся территория огромная, да? с которой можно делать все, что угодно, не переживать, экспериментировать и пробовать. Но есть люди, которые бьют по рукам. Почему бьют по рукам? Потому что они боятся потерять ресурсы, они боятся потерять деньги. Вот. И м -м, говоря о контурах вот будущего а -а, федеративного договора, я бы знать о чем хотел бы сказать. Контуры нужно намечать, но контуры м -м, они ведь для нас не самоцель. И вот я тут не совсем понял, конечно, Павел, какой предложил. То есть он предложил м -м, определенную как бы сценарий развития событий. Да, но может быть, может быть, сценариев может быть очень много, как пойдет ситуация, да. Но, на мой взгляд, все-таки нужно начинать не с федеративного договора, потому что договор заключать не с кем, понимаете. Вот если мы берем не русские республики, почему там за федерацию топят больше, чем в русских областях? Потому что помимо колониального гнета, который русские люди не ощущают, не русские люди ощущают еще национальный гнет. И, по сути дела, вообще вся наша эта идея федерализации у нерусских регионов, она связана только с одним – защитить свои национальные интересы, да, этнические интересы, в первую очередь. Поэтому, на самом деле, и федерализма никакого и не получилось от нас. Посмотрите, вот Татарстан. Вроде бы за федерацию топили-топили, а на выходе, когда в 90-е годы практически обрели этот суверенитет, что наши господа начали делать? Они все полномочия отобрали у муниципалитетов. И построили первую вертикаль власти вообще да, в России. Построили в регионах. А потом уже это Путин собрал. Понимаете, в общую вертикаль. Поэтому э, вот что такое федерализм, до конца даже, к сожалению, не русские регионы не понимают. Но э, для нас, э, конечно, федерализм это в первую очередь. Но ну, как ни крути, э, тут обманывать не хочется. да, Мы просто хотим защитить свой язык, свою культуру. И для нас федерализм это один из э, механизмов этого. Понимаете? Но ничего не получится, пока не захотят эти, этот федерализм построить сам э, русский народ, русский этнос. А мы что с вами видим? А русский человек, он национального гнета в России не испытывает. Ему нафига эта федерация нужна? И пока мы русскому человеку не сможем объяснить, что его уровень жизни зависит от того, сможет ли... Вообще, вот если говорить с нормальным человеком, простым, да, вот зачем ему нужен федерализм, а, вот э, надо же говорить понятным языком. А, первое, для того, чтобы он мог выбрать в городе своего себе мэра. Да, мэра города. Вот возьмем Татарстан. На мэров, вот я в Яламге сижу, опять откуда-то прислали очередного э, э, и варяга, да, там... Вот, я не буду сейчас обсуждать, лич хороший, он плохой, это не важно. Сам процесс того, что нам откуда-то его назначили, это уже унизительно. Вторая проблема, вот я живу в Елабуге, город небольшой, 80 тысяч населения, но дело в том, что мэр у нас совмещает должность еще главы района муниципального. Во-первых, я вообще не понимаю, зачем эти муниципальные районы нужны. Вот есть сельсовет какой-нибудь у нас там, да, Танайский. зачем он должен подчиняться какому-то еще главе? Вот, этот сельсовет, он должен жить в соответствии с законом, точно так же, как и Елабуга, и не нужно нас объединять в один муниципальный район. Есть регион, да, и, то есть, поэтому э, есть федерация, а вот муниципальный район, это абсолютно, это, это пятое колесо в телегии. И поэтому... Ленар, спасибо, Линар, э, да? сп э, спасибо. Э, у нас просто, э, я немножко вынужден следить за регламентом. Так, понятно, точка зрения, э, что федерализм, тема спорная, и у вас есть. даже... Спорная. Да? Вот, не дали мне договорить, ну ладно федеративный парк. закончить мысль тогда. Ну давайте, минуту, да. Минута. Да. Вот. Я что хотел просто сказать? Я хотел сказать, что до того, как построить, заключать федеративный договор, регионы должны лет 15-20 пожить с какими-то свободами, да? И то есть начинать, если говорить о дорожной карте, если говорить о сценарии, да, нормальном, не о каком-то там через кровь, через войну, то есть сначала в Конституцию вносят изменения, разграничение полномочий между субъектами федерации, между муниципалитетами, да, то есть грубо говоря, милицию делим на три части: на муниципальную, региональную и федеральную, да, и вот так вот все поделили в Конституции. 10-15 лет людям дали возможность выбирать себе глав регионов, да, у нас это президент Татарстана, где-то это там, не знаю, глава области или как он там называется. Мэров люди начинают выбирать 10-15 лет, пожили, стали действительно субъектами, не регионами. Мы сейчас регионы. Регион для меня это понятие провинции. А я хочу, чтобы мы стали действительно субъектами, которые способны на что-то что заключать. Вот пожили, почувствовали ценность. Вот после этого нужно заключать федеративный договор. Уже когда. То есть, вот мы же, когда брак заключает мужчина и женщина, они сначала достигают возраста да, определенного, а потом они заключают наш собой договор. Мы же детей не отправляем жениться. То есть вот и регионы, они не созрели до каких-то там союзнических отношений еще. Надо дать им возможность вырасти, а потом уже делать. Но, если брать другой сценарий, одно предложение, хочу сказать. возможен другой сценарий. Вот как в 91 году. Вот когда в армии жрать будет нечего, когда командир полка будет ходить к председателю сельсовета, чтобы он ему несколько мешков картошки дал, чтобы солдатов накормить. Вот тогда второй сценарий возможен. Вот. Ну, но... хорошо. Пока все. Да. Спасибо. Так я бы хотел. Э, у нас из присутствующих участников еще не выступил э, Павел Мизерин, э, представитель движения Свободной Ингрии. Э, Павел, постарайся, пожалуйста, в 5 минут уложиться, потому что у нас э, некоторые участники э, немножко превышают регламент. Но, э, пожалуйста, э, твоя точка зрения, что. Э, в чем будет интерес свободной Ингрии, если такой субъект появится? Интересно ли ей будет заключать федеративный договор с другими? Или, может быть, конфедеративный? Или какие вообще договорные отношения ты считаешь наиболее адекватными с точки зрения региона? И согласен ли с Ленаром, что российское пространство – это такой прям абсолютный монолит? Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые участники форума Свободной России. Рада всех приветствовать. Ну, потрачу 10 секунд сначала на то, чтобы вспомнить Константина Ершова, которого сегодня организаторы поменули. Петербургер, германландец, постоянный участник форума Свободной России. Он трагически скончался, с коронавируса несколько месяцев назад, так небесная вечная память. За всегда ты всех наших акций Свободной Империи в Петербурге был трагедия, беда. Ну, вечная память. Ну, а теперь вернемся к делу. Да, коллеги, очень внимательно вас так, слушал. И, собственно говоря, Вадим, ну, ты как опытный модератор, чувствуешь всех участников. Да, подискутировать я хочу именно с Павлом Лузиным и Ленаром Мехтаром. Ну, я сам политолог по образованию, научными терминами грузить не буду. Я, живую встречу, так сказать, подискутируем, если с Павлом Лузиным, так сказать, и научные дискуссии проведем. Что я хочу сказать, что я хочу отметить. Несомненно, экономика первична в отношениях человеческих там, вот начала времен, да. Но также я хочу сказать, что в исторические моменты на первый план всегда выходила политика. И тут уже так сказать, не до экономических каких-то там целесообразностей и не до представления о том, как там переживет это старшее поколение, этот исторический момент. Так тоже в истории всегда было и так, видимо, всегда будет. Россия — это не такой монолит, как представляется вам, Павел, и как представляется вам Линар. Может быть, Ленару кажется, что он живет так так называемом Хартленде, я понимаю, что оттуда из Казани может казаться, что Россия — это вот такой вот монолит. Ну, во-первых, если это и монолит, то точно это монолит, который стоит крушить со всех сторон. Потому что я без всякого без сомнения, для меня, по крайней мере. А кроме того, давайте вспоминать, что при первых же политических потрясениях только в 20 веке этот монолит трещал, трещал по полной. Разумеется, в первую очередь по окраинам, но не только по этническим окраинам. Давайте вспоминать, что 17-й год, что 41-й времена Второй мировой войны, что 91-й год. Дальневосточная русская республика, Сибирская русская республика, Уральская русская республика, Кубанская русская республика. ИТД, ИТП, не только этническая эта проблема, не только национальная. Что же касается Индри Валандии? Ну, во-первых, Индри Валандия историческую, суверенитическую субъектность имеет уже. Республика Северная Индия была провозглашена в 18 году, и, собственно говоря, только так мирный договор ее уничтожил. Мы, мы часть Балтийского региона, Балтийского мира, Балтийской айсберга. Не интересно нам в Петербурге. Ну, я не, не хочу там грубости говорить. Нет, нельзя сказать, неинтересно. Конечно, все интересно, но нам э, Рига, Таллин, Хельсинки ближе и понятнее, чем, извините, Ярославль, там, Иванова, Владимир. В Петербурге выросло поколение, выросло поколение, которые ежемесячно ездят пустить по дискотеке в Хельсинки, никогда в жизни не бывали в Москве. Ну, это, это данность, это реальность, понимаете? Вот И э, если мы говорим о каких-то там перспективных федеративных договорах, ну, разумеется, мы тоже в Петербурге, так сказать, люди русской культуры. Более того, может быть, извините, где-то даже и более э, русской культуры, чем в регионах. Петербург 200 лет был столицей Российской империи. И там, сказать, вся эта имперская романтика, звон бокалов, там, русско французской булки, он мне, как Петербург, что, сказать, тоже, в общем-то, э, ну, понятен. Вот. Но все-таки, все-таки я вам хочу сказать, что Петербург как экономически самодостаточный регион, как политически самодостаточный регион, мы если и будем принимать участие в федеративном договоре, то только на добровольных основах и только после того, как проведем региональные свои выборы. и уже представители региональных парламентов, законодательного собрания Петербурга, законодательного собрания, я не знаю, будет ли к моменту тому историческому распада России будет ли санкт петербург область единый субъект федерации или там в Москве нам новые какие-то границы нарисуют, них можно ждать чего угодно. В любом случае. Наши свободные избранные в Петербурге и в регионе депутаты уже будут принимать решение подписывать там договор или не подписывать там договор. С кем нам его подписывать? Нужно ли нам его подписывать с Москвой? Потому что да, мы из истории помним действительно, сколько там не подписывает договоров с Кремлем, все равно он их нарушит и раз, и два, и три. Об этом тоже вы сегодня уже говорили. Вот. Поэтому нет, уважаемые господа, когда говорят, там, вот вы за распад России, да пускай говорят, пускай пугают. Извините, но да, мы за распад России. И уже после распада России мы будем э, говорить о том, нужна ли нам Российская Федерация или конфедерация, или не нужно. Такова позиция моя, и большинство э, участников движения, я могу это сказать э, честно. Спасибо. Спасибо. А, так, да, у нас вот появился, я смотрю, Вадим Сидоров. Э, о а том почему-то куда-то исчезал. Хорошо, Вадим, тогда давайте вам, это координатор платформы самоопределения народов России, пожалуйста, в течение пяти минут, и потом у меня еще будет выступление Пола Гобла. Пожалуйста, Вадим. Добрый день, коллеги. Хотя Пол Гобл будет выступать после меня, но мы читали его программное выступление на портале «Регион Эксперт». Кстати, пользуясь случаем, как автор этого портала, хочу всех призвать его поддержать, потому что сейчас у портала не самые легкие времена, но в то же время это основной рупор регионалистской мысли, и он нуждается в нашей поддержке. Как это сделать, можно увидеть на самом сайте. Так вот, перед этим нашим форумом и круглым столом там было опубликовано два блестящих, я считаю, программных текста. Один Пола Гобла, который будет выступать после меня. Один моего коллеги и тезки Вадима Штепа. Я бы сказал, что это два таких как бы, полюса, которые себя проявляют и в ходе этой дискуссии. То есть например в немецкой политической мысли есть такое понятие как идеал политик и реал политик идеал политик то есть это сфера такой как идеальные политики политики должного а реал политик это политика сущего то есть возможного да? и если мы посмотрим на нашу дискуссию мы увидим что тоже обозначены две позиции идеальный договор идеальная федерация некая идеальная конструкция как мы ее хотим видеть. И я на самом деле присоединяюсь ко всем этим пожеланиям и тезисам озвученным и Вадимом, Штеп... Вадимом Штепой, и господином Мананниковым. И как их во время прошлого форума сформулировали наши коллеги Ингерман Ланце, вот эти, эти принципы договорной как бы, федерации. А со своей стороны я тоже определенный вклад внес в развитие этих принципов в рамках концепции Соединенных Наций России, под которыми подразумеваются политические нации. Я также хочу здесь напомнить Айрата Дельмухометова, обязательно, который сидит именно за пропаганду договорного федерализма. То есть это в том числе обращение к форуму Свободной России, где он развил принципы договорного федерализма, стало одним из основных пунктов обвинения ему котором он получил 9 лет. Вот это один полюс. Да. Второй полюс — это то, что озвучил в своих тезисах Пол Гоббл. И мы видели также в ходе этой дискуссии, э, озвучили господин Лузин и э, Мифтахов. А, то есть, э, в принципе, э, э, некая попытка, не, не попытка даже, а вынужденная констатация э, приземления нас да, вот с Э, империи наших как бы, желаний, да, вот как мы это как бы, видим, э, к тому, как это может быть на самом деле. А именно э, э, к постановке вопроса о том, насколько реально востребован вот этот федерализм. А в реальности, на самом деле, ответ на этот вопрос может дать только практика. Только практика. Поэтому, в принципе, э, когда Пол Гобл говорит о том, что нам надо отталкиваться от... Э, того, кто в реальности вот будет двигать федералистскую повестку. С этим не поспоришь. Когда об этом же говорит господин Лузин, тоже сложно как бы этому возразить. Да? Но ну, Павел Мизерин, например, возражает. Он считает, что Петербург и Германландия себя поведут иначе. Я хочу сказать, что есть только один способ это доказать на практике. То есть вот те регионы, которые действительно смогут себя проявить, и где действительно возобладает вот эта регионалистская повестка, они смогут что-то требовать. Что, в каком формате, это уже предмет переговоров. Да? Но не будет этих переговоров, и в принципе не будет серьезно этот вопрос стоять там, где просто регионалистские силы не смогут взять инициативу и э, навязывать как бы, свою повестку или определять как бы, повестку вот, регионального, республиканского, как угодно его на назовите, общества. Но я хочу просто здесь уже в качестве э, встречной как бы, критики вот лагерю как бы, регион, э, реалистов указать вот на что. Да, действительно, скорее всего, на практике, э, если э, не будет запроса во всех регионах, да, на то, чтобы вот собраться и э, заключить такой идеальный как бы, симметричный договор, который будет там долго обсуждаться, как мы уже сейчас можем это предположить даже по нашей как бы, нынешней там, беседе. Да? Э, скорее всего, будут действовать те регионы, э, где действительно есть для этого предпосылки, здесь реальные такие регионалистские силы. В большинстве случаев они, конечно, национальные, где-то это может быть просто там колорит. Э, скажем так, исторически, в условно-русских регионах, вроде там Приморья, как мы видим сейчас, да, может быть там Кубань, может быть Ингерманландия, я не могу оценить ситуацию и реальное, скажем так, региональное настроения. Но ну, мы увидим, где это будет происходить. Но тут есть действительно угроза того, что если этих регионов будет мало, если они будут вынуждены стоять только за себя, выступать с позиции защиты собственных интересов, они окажутся вот в некоторой изоляции. То есть вот если в этот момент будет упущена историческая инициатива и контроль над большей частью территории, над Хартландом, да, в геополитическом смысле, а не в географическом, снова окажется у централистских сил, да, понятно, что этот центр будет вынужден считаться скорее всего, если он будет более или менее вменяемый, да, с теми регионами, которые поставят вопрос об автономии, он будет вынужден идти на заключение каких-то там договоров, он будет говорить, берите суверенитета, сколько сможете унести, Но ну, мы знаем все это и так далее. Но потом это все неизбежно будет отыгрываться, причем это будет отыгрываться в том числе у тех, кто заявит о своей независимости. Потому что это ведь отыгралось не только, скажем, у Татарстана и Башкортостана, которые пошли на заключение договоров. Но это в 1994 году начало отыгрываться и у Чечни, которая не пошла на заключение договора и пошла по жесткому сценарию. Вот. То есть это я просто хочу, чтобы имели в виду те наши коллеги, которые считают, что уход от вот подписания договора да, и курс на независимость он э, избавит их от этих рисков. Не факт, что вашу независимость признают, в том числе в мире, э, потому что э, мы видим, как это тяжело происходит даже у таких народов, как курды с многодесятилетней историей борьбы, которые, в общем-то, признаны как это политический субъект э, в мире и имеют поддержку. Вот я, я, я заканчиваю, Вадим, поэтому, в принципе на самом деле вот мне видится э, смысл вот в том что озвучил э, павел Лузин, что э, скажем так когда он говорит об учредительном собрании или о другом как бы, каком-то там процессе да, который э, должен закрепить хотя бы промежуточные вот рамочные скажем так как бы, правила как бы, игры и новый уровень свобод для регионов о том же Ленар, в принципе тоже как бы говорил да, которые уже в их рамках позволит как бы дальше закреплять, дальше развивать региональистские, регионалистскую федералистскую повестку. Поэтому да, базово исходно, наверное, все-таки будут свои интересы столкнуть конкретные регионы, где будут сильны эти движения соответствующие. Но эти регионы мы должны предостеречь от того, чтобы они Пытались думать, ну как бы пытались решить свои вопросы только сами, только локально, потому что если мы на более высокий уровень не поднимем общий, скажем так, уровень федерализма в этой стране, хотя бы вот из того, что как это возможно, как бы сделать, да, в формате реалполитик, а не идеалполитик то их э, добытые свободы, в конце концов, снова отберут, с высокой вероятностью. Так. Спасибо, им э, Вот, э, кстати говоря, ты упомянул э, текст Пола Гобла, который э, у нас был опубликован уже на «Регион эксперте. хотя э, это выступление, на самом деле, предназначалось э, для э, нашего форума, для нашего круглого стола. Э, я бы хотел, да, поскольку не все еще его прочитали, я бы хотел его для слушателей, для зрителей, Зачитать это выступление. Напомню, что Пол Гобл это известный исследователь этнополитических проблем в Евразии. И интересно, что его выступление оно называется Российским федералистам надо учитывать реальную асимметрию регионов. То есть, если мы вспомним, например, проект Конституции Сахарова, который говорил о том, что все субъекты договора должны быть равноправными республиками, то Пол Гоббл считает, что все-таки подход должен быть более сложным, асимметричным. Но при этом он... Его асимметрия, его взгляд на асимметрию не такой, вот, как у нас обычно принято представлять, что это с одной стороны национальные республики, с другой стороны области, а вот гораздо э, шире и более философский. Я надеюсь, что э, текст небольшой, э, в течение пяти минут, э, я думаю, э, уложусь. Итак, <coughs> Пол Гоббл пишет, преимущество федерализма и недостатки высокоцентрализованного унитарного государства очевидны для многих россиян. И многие из них введут путь к подлинной федеративной системе, в преодоление нынешней административной асимметрии, когда существуют субъекты с разным статусом. Сторонники симметричной федерации утверждают, что все ее субъекты – республики, области, края и другие регионы – должны обладать абсолютно равным статусом, для того чтобы сформировать новую систему управления, при которой ключевые решения будут принимать они сами, а не центр за них. Это, безусловно, достойная цель – и я полностью ее поддерживаю. Но вместе с тем, это все же несколько идеалистический подход, который игнорирует реальную, фундаментальную асимметрию в России, на которой основывались предыдущие попытки построить здесь федерацию. Эта асимметрия связана не столько с нынешними полномочиями субъектов федерации, сколько с чаяниями их народов. Некоторые регионы в нынешних границах Российской Федерации, если предоставить им полную свободу выбора, не захотели бы оставаться в этих границах когда как другие приветствовали бы новое федеративное объединение. Федералисты должны учитывать эту разницу настроений. Также им следует осознать, что большинство нынешних субъектов федерации являются искусственным конструктом московского Кремля. Но в свободной политической ситуации их жители наверняка заявят право на собственное самоопределение и связанное с ними изменения региональных границ. Если те, кто верят в российский федерализм, игнорируют эту реальность, их попытка построить подлинную федерацию, скорее всего, провалится, как и предыдущие. Исторический пример Михаила Горбачева с его новым союзным договором весьма поучителен. Эти события 30-летней давности до сих пор привлекают внимание российских федералистов, потому что они были попыткой перестроить пространство империи на договорных началах. Но Горбачев потерпел неудачу, потому что хотел, во всяком случае изначально, чтобы договор подписали все республики. Когда же стало очевидно, что многие из них не желают его подписывать, проект вошел в стадию кризиса и в конечном итоге был сорван путчем имперских централистов, выступавших против всякого договора в принципе. А после провала путча даже те республики, которые поначалу не слишком стремились к независимости, стали ее требовать, опасаясь того, что имперские централисты в Москве победят вновь. Российские федералисты могут столкнуться с похожим вызовом. С одной стороны, они справедливо указывают на то, что большинство регионов, как этнически русских, так и нерусских, приветствовали бы децентрализацию власти, которую дает федерализм. Но с другой стороны, если какие-то регионы не пожелают подписывать новый договор, на что они имеют полное право, не приведет ли это к очередному путчу имперских централистов против всякого федерализма как такового. Если приверженцы федерализма хотят добиться успеха, они прежде всего должны быть честными с самими собой в отношении реальной асимметрии, которая существует сегодня в настроениях различных регионов России, и разработать политическую программу, которая сочетает в себе реформистские и революционные элементы. Реформистские касаются реальной федерализации которая строится на прямом взаимодействии регионов и защищает каждый из них от угрозы остаться один на один с московским централизмом. А долгосрочные цели политических активистов того или иного региона могут выглядеть сколь угодно революционно. Сочетать реформу и революцию никогда не бывает легко, особенно когда ситуация может развернуться в любом направлении, а риск исторических повторений высок. На мой взгляд, пишет Пол Гобл, федералисты в России могут, стать политически лидирующим движением, если выдвинут лозунг налоговой децентрализации, чтобы большинство налогов оставалось в тех регионах, где они собираются, а не отправлялось в Москву. А также необходимо пересмотреть собственную фигуру регионального лидера. Это не тот, кто назначен из Кремля и ждет указаний под его дверями, но политик, который защищает интересы жителей своего региона. Оба этих шага могут привести к реальным демократическим переменам, которых добивается российская оппозиция. Но вместе с тем это приведет к изменению образа самой российской оппозиции, которая пока еще часто выглядит столь же централистски, как и власть, мечтая лишь заменить плохого царя Владимира Путина хорошим царем из своих рядов. Выявив эти три фронта, исследуя реформистской программе, федералисты в России обнаружат, что они создали поистине революционную ситуацию которые они смогут надеяться коренным образом преобразовать страну, а не просто увидеть смену одной группы имперских правителей на другую, как это постоянно случалось в российской истории. Это достойная революционная цель, но ее можно достичь лишь реформистскими шагами. Если же федералисты будут говорить только о целях и идеалах, они, как и Горбачев, обнаружат, что не только не построили новую федерацию, но даже и не дали многим регионам весомых оснований к ней стремиться. Такой метод действия противоречит многому в русской интеллектуальной традиции, который высоко ценит цели и гораздо меньше средств их достижения. Но только в том случае, если регионалисты признают, что выбранные ими средства сами определяют успешность цели, есть шанс на прогресс. Делать громкие заявления ⁇ это неплохо, но реальное достижение федерализма гораздо важнее. Как заметил один мудрый человек, вы можете чувствовать себя хорошо или реально добиться чего вы хотите. Вот, мне кажется, очень э, такое мощное энергетическое э, выступление. Э, так, э, господа, у нас осталось 10 минут, и мне... Э, Так, мне тут за, за, говорят, э, что есть один видео вопрос. Если можно, э, пусть тогда выведут его э, в эфир. Фарид Закиев, председательство Татарского общественного центра Казань, Республика Татарстан. Вопрос к экспертам. Какими вы видите эффектив, эффективные действия? национальных организаций в условиях, когда их обвиняют в экстремизме, закрывают. Вот, вот э, Республики Башкорстан закрыли организацию Башкыт, нашу организацию, Татарский общественный центр, тоже обвиняют в экстремизме и хотят закрыть. Так, Павел Мизерин просит ответить. Пожалуйста, Павел. Да, ну что тут можно сказать? Да, мы же так, видим, что происходит а, сейчас в России. Вот все, значит, ФБК Навального больше нет, с, а, позавчерашнего дня больше нет у открытой России Ходорковского. Все, время публичной политики оппозиционной в России закончено, и надо это принять. И вариантов, а, в общем-то, минимум. А, это либо политическая эмиграция, но, разумеется, я хоть и сам политэмигрант никого к этому не призываю. А из реальной деятельности остается только работа в интернете, сетевая работа. И, и то она, общем-то, уже без пяти минут партизанская работа, потому что и в интернете уже работать небезопасно. Дай бог, чтобы интернетовское партизанство э, имя ограничивали, дай бог, чтобы не пришлось э, партизанскую работу вести в прямом смысле этого слова. Но я могу вам пожелать только, сколько нашим опытом. Движение Свободной Империи еще 10 лет назад э, приняло решение после неудачной попытки регистрации в индустрии, когда мы поняли, что нас не зарегистрируют никогда, а поняли мы это еще при недвиге в вегетарианские времена. Э, мы приняли решение, что мы будем горизонтальным сетевым движением э, без какой-либо... Хорошо скажем, организованным в интернете, с хорошими быстрыми контактами, но безо всякой субъектности в офлайн политике Как mm -hmm. оказалось бы, мы, мы оказались правы, другого варианта работы я сейчас не знаю. Спасибо, Лавил. И еще у меня вот есть один текстовый вопрос. Его прислал Ярослав Золотарев. Это известный сибирский деятель, один из реконструкторов сибирского языка. Вот он спрашивает так. В региональной политике Испании, Италии, ряда других европейских стран большую роль играет возрождение региональных языков, таких как арагонский, неаполитанский, ассурийский и так далее. В России тоже есть проекты возрождения утраченных региональных диалектов, таких как сибирский, старожильческий, донской и поморский. Однако власти поддерживают подконтрольных их СМИ негативное отношение к таким проектам. И, естественно, эти языки не имеют никакого официального признания. Может ли ситуация измениться в случае падения авторитарного режима, и каковы, на ваш взгляд, перспективы этих проектов у нас в России? Так, если позволите, я буквально одну минуту бы сам, может быть, сказал, и потом дам слово участникам. Вы знаете, я думаю, что вот, поскольку он упомянул там Испанию, да, вот как что было с каталанским языком, да, то есть он был при Франко абсолютно подавлен, но он возродился за счет сети, да, то есть государство никак им не занималось, а само общество сохраняло язык. То есть они открывали сеть частных школ и развивали язык. Вот в сфере культуры, то есть они издавали массу литературы на каталанском языке, появлялись музыкальные популярные проекты, и таким образом они вовлекали общество в изучение, в, популяриз... ну, в интерес к языку, и он таким образом сам по себе популяризировался. Вот я думаю, что для региональных диалектов, поскольку сейчас, да и вообще для региональных, для государственных языков республик, поскольку они сейчас подавляются именно государством, нужны общественные инициативы по их продвижению, то есть и сети частных школ, и именно культурные популяризирующие проекты. Вот, я полагаю, так, так. Кто хотел еще? Линар, да? Ответить. Я угу. yeah. Хотел просто сказать такую вещь, что удивительная вещь, в России ведь борется даже с русским языком. Вот ну есть да. Виноградова, который решает, где ударение надо ставить, как правильно говорить. Да, вот, то есть вот русский человек всю жизнь говорил, да, вот он родился в русской деревне, вот он говорит на, на нормальном русском языке. А сидят люди в Москве, которые решают, как он должен говорить, творог или творог. А оказывается, можно и так, и так. Ну, спасибо большое за разрешение. Понимаете? Маразм империи, он заключается в том, что здесь все пытаются унифицировать. Даже язык, даже со своей... Вот я как-то, поскольку я человек, который вырос за пределами Татарстана и рос абсолютно в разных регионах России, я, когда переезжал в детстве, уже обращал внимание на местные особенности всегда. Да, мне всегда это было интересно. И я просто хочу сказать, что недавно я оказался в компании, где... Один человек, филолог, русский филолог, говорил на очень красивом русском языке, не литературном. Он не нарушал нормы русского языка. Я для себя понял, что стандартизация русского языка, она его просто испортила. И продолжает портить. Понимаете? Вот куда берешь, за что бы ни взялась федерация, она все будет портить. И еще один момент по, Нет, возрождению. по возрождению федерации. Кремль хотел сказать, уже да, Центр хотел сказать, не Федерация, а Кремль, да, Федеральный Центр. За что бы он ни взялся, он все испортит. Вот, и знаете, у меня был, есть ни один не реализованный проект, интернет-проект, я сейчас сразу его выскажу, мало ли кто-то скажет, я его реализую по языкам. Вот есть чат-рулетка, где люди могут настроить страну и общаться с любым случайным человеком. Вот нужна чат-рулетка, где можно будет настроить язык и общаться во всем мире по выбранному языку. Вот если кто-то, я не смог его реализовать, я не смог найти на это деньги. Вот если кто-то сможет его реализовать, это просто будет круто. Представляете, люди смогут найти, находить людей по всему миру, которые говорят на том же языке, на котором ты хочешь говорить. Я не хочу выбирать страну, я хочу... И человек, который изучает язык, для него это будет вообще э, просто круто. да. Вот У гермаланцев есть тоже та же проблема, как и у татар. Это утрата языка, причем еще и гермаланцев, он отличается от финского да, немного. Вот. и представляете, человек настроил им язык, и он начинает его изучать с носителем языка, общаясь с ним. Вот. поэтому вот э, такое дело. Mm. Mm. Хорошо. Так, ну что, может быть, у кого-то есть, может быть, опять же, Алексею Петровичу дадим буквально 2-3 минуты слово на подведение итогов нашего круглого стола, то есть... Как вы оцениваете состоявшуюся дискуссию и видите ли вы действительно перспективы какой-то реальной федерации в постпутинскую эпоху, пожалуйста? Звук. Так. Что-то у нас исчез. Алексей Петрович. Включился? Да, да, да. Вот сейчас сейчас слышно, да. Пожалуйста, две минуты. Мне понравился разговор, интересные точки зрения. Э, всплыли. Кое-что вспомнилось. Что касается перспектив, э, э, я могу повторить свой тезис, что пока говорить о перспективах рано. Сложно. То есть, события могут развиваться так, события могут развиваться эдак. Но пока мы даже не знаем, где какие регионы. Тут пример той же Сибири, возьмем исторический. Коммунисты меняли границы регионов как хотели. Есть, если, допустим, в 1937 году был один огромный западно край, то уже в 1943 году появились Томская, Кемеровская область, Новосибирская, Алтайский край. И сейчас, за прошедшее, в принципе, это вот была одна какая-то такая сибирская очередь. А теперь это уже трудно э, сопоставимые, даже где-то не похожие друг на друга регионы. По политической культуре, там по образовательному уровню, по составу населения. Вот, допустим, обычно сравнивают Кемерово, Омск, Новосибирск. И это э, совершенно разные и по политическим традициям, и по культуре города, и, соответственно, прилегающей территории. Мы же сейчас что-то планируем на далекую перспективу, не на завтрашний день, и, может быть, даже не на несколько лет. Поэтому то, что мы сформулировали общие принципы, то, что мы сформулировали общие проблемы, с которыми могут, может столкнуться реализация этих принципов, это хорошо для начала. Хорошо. Спасибо большое, Алексей Петрович, спасибо большое всем участникам. Я думаю, что... Это продолжение, конечно, нашего диалога о будущем федерализме, о будущих контурах федерализма. Надеюсь, что продолжим его и на следующих форумах. Читайте ⁇ Регион эксперт ⁇ и всего доброго. До следующих встреч.